Всем здорова, ребят! Ну что, добрался я до английского сервера сегодня, и честно говоря, я немножко офигел от реально обалденных плю, которые сегодня дают. Помимо рынка накопления, да, где можно получить зефира, можно получить барда, у нас есть, ну это на им, там все остальное. Это, в принципе, такое донатное все. Но ну, можно собрать без доната. Сегодня обалденная тема. Мы, конечно, поиграем. Creation Machine опять открылась. А, на серваке я забрал. Также открылись сундучки. Мы их вчера забирали. То есть, они сегодня еще доступны. Но это не все. Почему я вам показываю? Сейчас вы увидите все. Появился вот такой вот... Довольно-таки неплохо можно получить, опять же, у кого есть монетки, монетки можно получить без доната, можно собрать логника, если повезет, а, дополнительно еще дайте героям, но ну, это все фигня, посмотрите внимательно сюда, посмотрите какой, наконец-таки, офигенный пират, почему офигенный? Но, ну, с одной стороны, для бездоната он крутой, потому что здесь есть роза. Поменяли, наконец-таки. Три месяца я ждал, и, наконец-таки, они поменяли. Во-первых, сумочки огника. Ну, это уже, по-моему, они были. Добавили вот такие вот камни. Это однозначно плюс эмблинки. Есть возможность собрать розу на немецком сервере. У нас возможность это была. На некоторых серваках давно. Вот на английском добавили. Плюс такие камни добавили, плюс сундуки, оккультист, плюс десятые сумки, суперсила, ну, в принципе, довольно-таки неплохо. И это все дело, в принципе, вот таким вот образом, оккультист, карта. Вот, посмотрите, какие плюхи, 10 камней, сейчас я хочу немножко побегать, посмотреть, еще карта. Ну, карты третьи очень классно падают, как видите, еще один оккультист. Мне интересно, какой шанс на розу. 5 мешков зефира. Ну, блин, и мы там сколько? 5-6 тычек сделали. Реально круто. Вот, посмотрите. два оккультиста, мешки на зефира. Ой, говорю зефира. Мешки на окника первые. Даже первые тоже круто. А, такс. На это еще не все. Сейчас я вам дальше покажу. Давайте откроем. Плюс 7. Ну, Шанс дособирать, есть возможность, зефира можно там собрать, огника тоже есть. Дальше. билты пак тоже поменяли. Кстати, поменяли довольно-таки неплохо. Добавили опять сумки питомцев. Такие сумки. И добавили третьи сумки. Здесь можно пиблопа вытащить, если у вас не хватает его. Также добавили скины. Сейчас я хочу забрать попробовать я не знаю надо ли мне такое количество скинов я наверное уменьшу что тут по как такое еще интересное есть можно набрать чарок себе если у вас чарок нету возможность повытаскивать недостающий чары жалко там обряда нету есть также вот посмотрите внимательно хоть и девятки но тоже круто я хочу третьих сумочек вот так вот сделаем 300 300 в 300 300 как у баяниста сейчас я хочу забрать попробовать заодно и накопление сейчас получим и попробуем потрешивать такс отлично забрали там еще может еще что-то поменялось посмотрим тут непонятно все понять ладно идем дальше то есть это одно это второе также также также также дерево дерево тоже крутое есть эти камешки есть монетки можно монетки взять и я допустим возьму монетки пыльцу но мне остальные расходники не столь нужны. монетки пальца с этих можно вот так вот взять 10 10 супер а, под с таких столько кулаков зеленых ордена кулаки орденов набрать побольше кулаки а и вот этих вот такой вот вариант сделаем вот, создали мы дерево. Поехали, попробуем. Потрусим. 400 забрали. 500. И это все учитывается в трату вашу. О, смотрите, камешки потрусили. Отлично. Еще эти забрали. Зеленые, кстати, так не забрали столько кулаков. Вот с такого кулаков ушло. Сейчас, наверное, уйдут... А, нет, смотрите, монетки. Пальца, наверное, самая последняя уйдет. да. И за 3000 пульса то есть это все считывается в итоге потом уходит а, у меня там перелимит вот смотрите 300 2 реально круто а, такс такс такс такс такс такс так это мы забрали что там у нас по накоплению там тоже наверное мелкие заберем да отлично еще мелкие забрали Пробуем забрать сундуки. Посмотрим заодно, сколько мы сундуков. В режим майнинг зайдем. 74. Вот так вот. Жалко повторно, нельзя забирать. Так, забрали. 44 итема забрали раз поехали еще заберем ну реально получили мы дофигища я считаю плюх сейчас надо будет скины почекать обновили обновили реально круто акции 100 кроков. поехали еще раз нажимание так забираем еще плюшечки подходят ну вот смотрите по сундуках да мы потратили это что у нас получается 20 тысяч самоцвета мы потратили получили реально нормально сундуков пиратик как по мне реально бомбический просто топовый так поехали Поехали пооткрываем скины. 300 коробок. Мне интересно, сможем ли мы докачать эти героев или нет. У меня там сердцеедка не докачана, если я не ошибаюсь. Тесса и Дед Мороз. Ну хоть так, хоть добавили такие коробки. Тоже в принципе круто. Плюс питомцы. Дополнительно можно будет еще подкачать. Потому что скорее всего. что обновили через одну введут уже скиллы повышение до 40 лавала поэтому с питомцами надо быть готовым так отлично так это мы забрать не можем поехали посмотрим на скины так скины а, там еще и башка есть так смотрим что у нас интересного по скинам башка не хватает нам ну, видите маловато все-таки надо как минимум у тассах нормально навалила тасса кстати максимальная уже сейчас еще деда мороза посмотрим в общем, ПБшка, сердцеедка, Дед Мороз. Отлично. Ну да, осталось, осталось всего лишь малость. Поехали еще посмотрим. Ну, билты пак. Реально зачетный. Да, ПБшка. Сердцеедка. Ну давайте так, 4 попробуем. А с другой стороны, питомцы мы их и так получим. Давайте сделаем, чтобы уже наверняка вот такой вот вариант. Заодно у нас сейчас упадет еще бонус. Пока есть. Заберем тоже. Вот смотрите зефир и этот тоже в принципе за копейки так отлично а еще самики дополнительно плюс 8 300 вот смотрите 99 999 так А, там пальца дальше немножко поехали. Докачаем скины. Вот таким вот образом, в принципе, по чуть-чуть, по чуть-чуть будем прокачивать силу. Надо еще мне э, два получается, да? Два героя, один бездонатный. Ну я не буду ее. Я его осколками, думаю, сюда нету смысла ролить вообще никакого. Сейчас. Лучше вот на такие вот акции трату делать и получать отсюда плюхи. И потом просто копить. Потому что, ну, тратить 200-300к, как это делали раньше, это просто бессмысленно. А, неделя-две этот герой будет, стоит там 10-20 баксов. И от него толку, по сути, никакого. А в наце там зачем-то тоже смысла особо сейчас нету. Так, смотрим, что там у нас по скинам. 95 90 так здесь есть бабашку надо еще бабашка и сердцеетка у нас ну как раз нормально плюс-минус а, не прогадал скажем так Я надеюсь нам хватит, должно хватить, <смех> чтобы не получилось, что зря взяли питомца. Так, давайте сначала сюда сейчас залетим. Сколько у нас там? О, 65 пульсов, ничего себе, мы жесткие. Еще карту вытащили, нифига себе, подфартило, смотрите, сколько всего, да, вроде казалось бы, а, так, Этот товарищ у нас уже давным-давно есть, Башка 95. А, не хватает. Нам по башке еще 100 надо. Все-таки зря я забирал в первом этом Ну, не знаю, посмотрим. Потом дособираю. Короче, два двоих мы еще таки не докачали. Ну, плюс-минус мы их дотащим. Третье у нас, в принципе, где есть. Сейчас посмотрим. Тут у нас, конечно, 10 штук всего. здесь те штук мы хрен что словим. Скорее всего. Ну, будем пробовать, по крайней мере, сколько у нас там, 7 дней осталось. Ну, мне, в принципе, не проблема будет это собрать. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, кто играл. Пишите, что доставали. Всем удачи, всем пока.